Итак, предположим, вы определились с целью занятий, вы продиагностировали свой голос, у вас есть понимание, да, какой у вас голос, какие у него основные проблемы, какие плюсы, минусы и так далее. То есть вы вот, ну, как бы про себя все поняли, да, познакомились со своим голосом. Что вам нужно делать дальше? Дальше вам нужно понять, как вы будете заниматься. Вы хотите заниматься самостоятельно. И здесь у вас встает вопрос, заниматься по какому-то видеокурсу, либо заниматься по уроком на Ютубе. Давайте начнем с последнего. Уроки на Ютубе. Если вы зайдете на мой канал, то я рекомендую начать с плейлиста, который называется уроки вокала Анны Камлевской. Там уроки пронумерованы и на всем YouTube, канала... YouTube... русскоязычном Ютубе заговариваюсь уже. Мой канал единственный, на котором вы можете заниматься вот по более или менее, да, опять-таки по более или менее такой четкой программе. Взять начальный, прям самый-самый-самый начальный уровень, если у вас не очень такие голосовые данные хорошие. То есть вы идете 1, 2, 3, 4, 5, вот уроки, все выполняете. И уроки даны у меня полностью. То есть там нет такого, что пол упражнения я объяснила, а вот если хотите вторую половину, там заплатите деньги. Нет, это абсолютно такая бесплатная история. На других YouTube-каналах, которые я видела, уроки все в рассыпную. Сегодня белтинг, завтра микс, послезавтра снятие зажимов и так далее. То есть нет четкой программы. И это не ложь. Если вы знаете какой-то YouTube канал, где прям четкая программа дана, да, и бесплатно предоставлены уроки, скиньте мне ссылки. Будет интересно посмотреть, познакомиться с этим педагогом и сказать ему спасибо. Потому что в основном у всех вот такие рекламные акции и вырванные из контекста знания. То есть если вы по этому уроку на неподготовленной связке начнете там тот же бэлтинг или микс осваивать, вряд ли чем-то хорошим это закончится. Но, к сожалению, да, поэтому нужна четкая программа. Итак, если вы хотите бесплатно самостоятельно заниматься, я рекомендую вам смотреть видео уроки на моем YouTube-канале, в плейлисте, который уже я называю либо заниматься по моим бесплатным курсам, которые находятся на сайте Юдзен. Если вы зайдете на мой YouTube-канал, вот это как бы шапка да, канала, получается так, правый нижний уголочек, там прям будет написано бесплатные там курсы по вокалу, что-то такое. Вот туда кликаете, и вы окажетесь на сайте с этими бесплатными видеокурсами. То есть там собраны видео с моего канала, но вот прям по темам все разобрано, даны рекомендации, как заниматься и так далее. То есть, пожалуйста, вот смотрите эти курсы и занимайтесь. Но там даны такие мини-курсы. мини-курсы Если вы хотите двигаться дальше, если вам ну, нравится моя подача, как я преподаю, вы чувствуете результат, то можете перейти уже на платные курсы. При этом платные курсы по моей ссылке по скидке это в районе 1000 рублей. То есть я считаю, что такую цену может позволить себе даже школьник. Это те деньги, которые можно, не знаю, выиграть где-то в лотерею, заработать за несколько дней даже в маленьком городе и просто получить в подарок, не знаю, на день рождения от родителей, от бабушек, дедушек, ну, куча вариантов, как можно заработать эти деньги. Вот раньше у меня были достаточно дорогие курсы, я отказалась от этой идеи, потому что они не очень доступны для большой, большого количества людей, для большой аудитории, и мне хотелось чтобы все-таки они были доступны, те знания, которыми я обладаю. Поэтому я сделала вот такие очень дешевые продукты, но очень качественные. То есть, если вы посмотрите учебный план, вы можете перейти по ссылке, и просто за бесплатно ознакомиться ознакомиться с учебным планом, посмотреть все темы, которые будут рассмотрены в курсе, посмотреть некоторые уроки бесплатно, вы поймете, что это очень качественный продукт, почитать отзывы, ну и так далее. Значит, мы рассмотрели с вами возможность заниматься по ютубу, возможность заниматься по бесплатным моим курсам, видеокурсам, и также вы можете заниматься по платным курсам. Чем хороши платные курсы? Мои лично, тем, что вы платите небольшое, небольшое количество денег у вас с этим Материалы остаются навсегда. Вы можете заниматься с компьютера, с телефона, откуда угодно. И самое главное, у вас будет четкий план, по которому вы идете. да. То есть максимально все будет разжевано. И самое главное, это четкий план и программа. Вот почему люди упираются в какой-то тупик при самостоятельных занятиях, потому что нет вот этого четкого плана и программы. И когда вы не являетесь специалистом в какой-то области, вы самостоятельно, даже обладая огромным количеством материалов бесплатных в интернете, вы не можете вот собрать для себя план занятий. Вот ваши вопросы об этом говорят. Да? То есть вы не знаете, как лучше носом или ртом дышать. Хотя на моем канале, по-моему, раза два уже выпускала подобные видео, да, и у других педагогов об этом есть. Но это не говорит о том, что вы там ну, не сможете петь, научиться, что вы это не знаете. Да? Наш эфир для этого и есть. Я здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но э, это я говорю к тому, что вам сложно вот эту информацию, огромное количество бесплатной информации собрать, систематизировать, понять, что действительно работает, что нет. Все-таки вот я 10 лет собирала эту информацию и бесплатную, и платную. Я проходила очень много курсов, тренингов разных методик. И, ВИТ, и Цуканова, Природный голос, Сет Рикс. Вот сейчас отвечу на вопрос соответственно понимаете и вот это все сложилось в мою методику до да, работы в мою программу работы со студентами и работаешь да, выбирая что или иное упражнение которое нужно дать вот человеку именно сейчас которая ему поможет да, поэтому вот такие моментики они имеют место быть поэтому чем курс лучше чем просто уроки это какие-то на youtube что есть четкая программа вы по ней идете и вы приходите к результату